Добрый день дорогие друзья и в этом видео я вам хочу рассказать о том каким образом я буду сажать, я решил назвать это ореховую аллею. Ореховая аллея будет состоять из следующих орехов. Это орех пекан, будет две штуки. Далее будет грецкий орех украинско-китайской селекции. О нем я расскажу отдельно, возможно сделаю в эту ставку в видео об этом орехе. Пару слов скажу про УК-1. Я обозначил украинско-китайский Первый у меня для себя такое условное обозначение сделал. Это дерево высотой до 6 метров, скороплодное, латеральное. Гроздевидность проявляется не всегда, в грузде до 8 штук. Второе цветение тоже зависит от погодных условий. Это гибрид украинских сортов с китайским высокогорным, то есть зимостойкий и морозоустойчивый, до минус 34 в условиях Харькова. После этого был привит на крымскую дичку. Как результат, показатели улучшились по поводу. Возможное отклонение 35-40% в ту или иную сторону. Но, как правило, эволюция стремится к лучшему. В моих условиях в Нижегородской области точно в разостойке акклиметизированного орех получится. Во втором поколении. То есть, посадил орех, выросло дерево, с него посадили орех, и это дерево будет на 100% местным аборигеном. Подоносить может начиная со второго года до четвертого-пятого года начало плодоношения выход ядра 50-55% созревает он первая декада октября ну вот в принципе все коротко будем пробовать далее это грецкий орех гибрид грецкий с сердцевидным который у меня растет и плодоносит уже с, получается 2019 года это как раз вот орешки скажем из этих орешков и орех манджурский, вот он здесь томится в этих 27-литровых пакетах уже в течение, наверное, двух с половиной лет Плохо, соответственно, развивается, потому видно по листьям, потому что не хватает ему, конечно, питания И Вот, наконец-таки, я нашел возможность их посадить И сейчас вот мы вместе начнем сажать Сажать я буду их парами, то есть два пикана, два украинско-китайской селекции и два гибрида грецких с сердцевидным и соответственно два манчжурских вот они в аллее будут вот так расти расти они будут как бы парами то есть пара пикан. потом будет расстояние между ними в 10 метров пара следующий грецкий орех и расстояние 10 метров и так далее между деревьями будет расстояние 5 метров вот они вдоль забора так вот здесь будут расти Каким образом я буду осуществлять посадку каждого дерева в отдельности, на примере, скорее всего, одного из деревьев я это покажу, будет видео. Принцип посадки для всех орехов будет одинаковый. Ну, возможно, скажем так, какие-то дополнения я дополнительно буду снимать и рассказывать. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Ждите или уже смотрите, возможно, по ссылке уже будет видео добавлено. Посадка начнем мы с пекана, ореха пекан.